Евгений Боротынский Своеволие забав Едва окутал сон печальный Отцовский дом, Взошла луна, Дверь, приоткрыв тихонько В спальной, К себе пускает шалуна Надменная краса девица, Затянута в тугой корсет. Любовью алчит насладиться на перстник дружеских бесед, и грудь ее рукою сильной сжимает нежно, негу пьет, порывы ласк любви обильных теснят дыханья хоровод. Ты хочешь, строгий мой читатель, Чтоб своей воле забав зарезал цензор, а издатель печатал только шум дубрав. Итак, довольствуйся рассказом. Грусть простодушная смешна. Он хочет насладиться разом всей красотою, но она освободиться от шнуровки не смея, жмется к молодцу. Ее движение неловки, ведь он слуга ее отцу не для того в дому отцовском, чтоб очаровывать сердца и тщерь его в чаду бесовском. Отъять от милости Творца. И вот с отчаянием соблазна, раскаянием поражена, Дружку указывает властно На дверь отверстую она.